им как бы, понять, что снижение, граждане. Да. понять что мы гражданин что и на самом деле демонстрация того что вы знаете закона там назовите хотя бы несколько статей из закона полиции которые не так сложно один пару раз прочитать и понять без критики. все ребята становятся вашими Но если не друзьями то по крайней мере нейтральными конечно есть тяжелые запущенные случаи когда вы сотрудники полиции объясняете пытаетесь объяснить, что вы действуете на основании решения суда, конечно, у него есть соблазн сказать, что, ну, мое, как сотрудника полиции, нарушение закона для меня не очевидно, а законом мне запрещено только исполнять заведомо преступные приказы. Данный приказ для меня не является заведомо преступным. Ну, конечно, может, и преступный, но не заведомо. Поэтому я его исполню. Так что. Хорошо, Антон, побеги чеку. Спасибо. Давай. Давай, давай, попей. Молодцы, ребят. Далеко не отходите, значит Часа отходите, Мы, мы должны да. делить бомбу слышишь властные. Ну, попей. А, а эти ребята еще дети? Хорошо, ну что? тогда сообщи. И... и делай как тебе надо. Координаты. Здорово, давай, давай. давай. <голог> нас из-за флагов не закроют, господи. Мы можем махать флагом везде. Я могу сейчас пойти на Адмиралтейскую и махать там флагом. Я могу подойти к Гостуми и там махать флагом. Мне за это ничего не будет. Это Россия, ёпроситая, у нас здесь можно флагом размахивать. Даже в туалете. Молодец. Правильно. Так, пожелай соратникам что-нибудь в эфир, пожалуйста. Леченьник и чая. Самое главное, чтобы вы знали, за что мы тут стоим. За что мы стоим. Ну-ка, расшифруй, родная. Давай за Навального стоим тут, да. чтобы его выпустили. Во-первых. Во Во-вторых, поддерживаем наших соратников в Москве. И еще в-третьих, чтобы выпустили полиц заключенных. Ну, По статье 282. Полиц да. заключенных. Да. Молодец. Нет, я не Лишка. Здравствуйте. У меня просто сел голос после вчера. А а я саду. Саду. Ага, и да, она да, прямо в эфире саду. успевает. Да, я, я в самом начале. Ой, молодец. Так, забыл, как перечать. Костя, ну поехали, продолжим. А, продолжим. Его а, я сейчас буду Скоро, менять. Мама есть девушка, я буду менять ее, буду везде. Молодцы, что это? Да, да, да. Что так, это за канал? Узнаете, идти, чат да. чат Надо не отвечать не на вопросы. это что какой не канал, не что там? Ребята, у вас? Я не знаю, что за канал, всем привет. А, да. Меня Константин зовут, предыдущая девушка, которая вела трансляцию, ушла Поэтому я временно за нее, другой стример. Да, ну, это собственно... арт-подготовка, ребята. А, арт-подготовка арт Санкт-Петербург. Низкий поклон. Привет вам всем, родные. Всем. Да. Ну, ребята, вот смотрите, вот сколько у нас поднародов. Не так много, как хотелось бы. Сейчас кушаем. Да. Одного человека. Задержали по непонятным да. причинам. Бануль, не отстегивайся, а то не дай бог заберут. Но ты еще побудешь или как? Будешь здесь? Молодец какой. Задерживали, Меня уже задерживали, все-таки для ВУЗа потом сложновато будет. Конечно. Да. Ты Но стоит ты как-то последнего буду. Собирай, пожалуйста. Мне не хочется, чтобы тебя ломали. понимаешь? Вчера же видели, я же видел, задерживали Но задерживали, в принципе, аккуратно. Не как в Москве. Но, как сказать? Меня ж задерживали. Вчера? Да. А всех, вчера? А мы держали всех, кого задержали. Я вчера пришел с четырьмя друзьями, так. просто вокруг вставали и обнимали людей. Все держали. равно выдергивали, правда? Но они но всегда... Молодцы. Они 30 секунд, если не могут задержать, они уходят просто. Я выдернули. Потом вот и Ера Но уже люди, люди начинают... Сплощаться. Да. Больше, чем раньше. Будет. Хоть численность меньше, но, но это все-таки было на... на скорую руку. Да. Поэтому. Но люди уже становятся сплоченными. Я верю в это. Ты веришь в магическую дату 5.1.17? Конкретно 5 я не уверен, но. Может, раньше? Когда-нибудь мне приходится. Ну, да. Да. А, дай бог, дай бог. Порядки. Ты У промок тебя, весь, слушай. Уже... Давай, чтобы, чтобы не замерз, говори. А откуда ворота? Ну, может, сказать, что Санкт-Петербург. На... Да. Отлично. Учишься, работаешь. Учился да, да, Ну, не не стоять, Но по взгляду... Ну, такое работает, ощущение, что ну, ты как будто бы военный, знаешь, у тебя выправка нет, такая, Красивый, статный такой. Нет, я не военный. У меня есть телефон. Я сын коррупционера. Что еще говорить? Ну как? А служил где, брат? В, э, мод... Ну, как объяснить? Сначала я служил в Сертово в учебке. Сертово меня перекинули в камень. В Каменке я сначала был в 6 роте, через неделю в 5 роте. Еще через неделю в 4 роте. Ah, excuse me, excuse me. Так. Два месяца отложил, перекинули в Римбат, потом э, неделю в Римбате перекинули в ЦРД, в ЦРД не светили на учение, там набрали контрактников, чтобы они понятно, куда поехали, перекинули в ЦРД, поэтому конкретно они не хотят. Какую ты видишь армию? Вот, допустим, американская профессиональная армия, одно. А у нас-то как? Как ты видишь ее? Честно говоря, вот, у нас э, почти вся армия срочная. Даже вот брать контрактников, но они не умеют стрелять. Армия наша, это просто люди, которые с лопатой что-то делают. Стройпад. Кушай. Нам иди покушай, давай. Пойдем, пойдем покушай. Ну, давай, давай, пойдем, давай. Пойдем, давай. Пойдем. Я с тебя еще спрошу, иди Иди, бери. Где? Вот, вот, иди. Так. Ну-ка, что там раздают? У Если вот человек, стреляет шесть Вот, вот, он за этот год? я защищать свою родину особенно когда мишени за 900 метров даже трейсера они всегда дают люди просто с этих патронов никогда ничему он не научат стрелять они даже не видят как патроны летит, особенно вот вы представляете себе ночные стрельбы и даже трейсеров не выдают Такой отвар. и вот научится ли человек стрелять при этом? когда он даже мишень не видит. она не подсвечивается за исключением. Поэтому все, что вот говорят вот Путин, возвращает армию, восстанавливает армию, это, на мой взгляд, не более чем демагогия. Потому что, допустим, берем... Ну, Я думаю, лет 10 назад наша армия была сильнее, потому что служили хотя бы два... Года. За два года еще чему-то можно научиться, Ну никак не сейчас. Где люди банально не стреляют. Лю... Чему в армии учат? Просто подметать, ничему более. Согласен, абсолютно с тобой согласен. И страдать каким-то маразмом. Но а... все-таки армия должна быть какая? Контрактная? Или, Или совместимая? Ну, это скорее всего, зависит еще от, от экономического состояния страны. Потому что, вот, допустим, если экономика страны слабая, то я сомневаюсь, что можно держать чисто контрактную армию, как в Америке. Это же понятно, почему. А вот у нас, я думаю, что вполне можно держать и контракт на армию на данный момент экономики, потому что, ну, я так интересовался, сколько они техники закупают и так далее. Когда Советский Союз Советс распался, насколько неизвестно, было 63 тысячи танков. В 25 году, о, о, в 2005 году было 25 тысяч танков. 2000, с 2001 по 2008, ой, 2010 было воспроизведено 280 тысяч танков. Это так Путин возвращает армию? А 2010 или 2011, точно не помню, был указ о прекращении закупки БТРов, БМП, там танков сроком на 5 в ответ, да, воспроизводство армата. Это Путин так возвращает армию? Ой, восстанавливает армию? Ну, я думаю... но ну, возглавляет ее вообще-то человек, который даже не служил. Ну да. На, на мой взгляд, это не восстановление армии. Это какой-то бред. Далее. Идем. Вот я для интереса, вот, помню, вел... 50 вроде бы, самолет выпустили пятого поколения, да? Вел в КПД и заметил такую интересную вещь. Там написано, что в 2020 мы хотели сделать 50 самолетов. И знаете, что самое интересное? Потом они пересмотрели свои убеждения и решили сделать 12 так, самолетов девчонки, у кого телефон, с учетом что это вполне хватит еще я как-то читал такое? по F335 это американский самолет Ну дайте, вновь, его, да? Которые новые. Да. они к 2024 году хотят воспроизвести 3 тысячи с половиной один, этих один, самолетов один. Ну, вот, так людям чтобы они просто почувствовали разницу Давай. а вот насчет Душка и так далее. Вот, допустим, вот говорят, что у людей есть русский дух и так далее. Ну, допустим, ну, ну, как может помочь, допустим, какой-нибудь дух, вот если, его вот, допустим, на нас нападет куча авиации, как это помочь, вот, не на нас, допустим, на какую-нибудь, ну, это, какие там в Африке страны есть, которые просто с копьями, но хорошо он головный а, мазомбик забыл ну ладно которые просто банально не могут сбиться самолет и так далее, а, и далее. Увидеть, просто... их просто уничтожить и никакой дух им не поможет потому что они банально не смогут не смогут сбить самолет они ничего не смогут потому что они просто не готовы к войне поэтому ну, опираться чисто на дух на мой взгляд это глупо он нужен. А, значит, да, конечно, безусловно нужен. Но. да да Секунду, зрители спрашивают, да. а, какой у вас стрим, как на него найти, как его найти. А, арт подготовка, Санкт-Петербург. Заходите, там уже все есть. А, вот арт подготовка, вот. Санкт-Петербург. Есть просто арт подготовка, родные мои. А есть арт подготовка, Санкт-Петербург. Там мы находимся, но мы все вместе, так что благодарю за то, что вы с нами. О, спасибо. спасибо. Точнее и мы с вами. А, вот спрашиваю, где трансляция, в Перескопе, да? А, нет, прямо на канале артподготовка Санкт-Петербург. А, на ютюбе. В ютюбе артподготовка Санкт-Петербург. Слово да. Санкт-Петербург обязательно писать. Вот подготовка Санкт-Петербург, заходите туда на канал и там прямо мой эфир, родные а, мои. Хорошо, спасибо. Если там нет эфира, все, я вешаюсь тогда. Скажите, да, Зайдите, проверьте, пожалуйста, на YouTube арт -подготовка Да, как тебе? Меня зовут Влад. Влад, хорошо, ну что ж. Ну, ты буквально готов стать генералом. Так, есть такой. Ну, сегодня у меня вообще дефекты с речью, потому, что Я вчера еще до самого конца ну, стал. Ты думаешь, жуков умел нормально норм... говорить? Нет, ты ошибаешься, это раз. Язык это не самое главное. Вот. Был такой полководец, Гудъриян, знаешь, да? Который малыми силами сдерживал нашу э, советскую армию. Вот он сказал, если бы мне дали советскую армию, я бы завоевал. Есть мир. Станковый стратег. Да. Ну что же, историю как, более-менее, владеешь. Ну так, в чем-то, что-то знаешь, что-то не знаешь. Ну желательно, конечно. Тем более... История тоже тяжело заучить, и надо же понимать, что история, это, так и сказать, очень тяжелая наука, потому что много всяких теорий, ну, в общем, занаглашению. Mm -hmm. Поэтому, на мой взгляд, что касается истории, надо очень много знать, чтобы говорить, что ты его владеешь. Вот такой тебе вопрос. Мне вот по поводу Гудериана немножко обиделись на меня, но ну, если на самом деле это был талантливый решение. А сколько в мире вообще было генералистимусов? Да. Честно, не знаю. Вот. Не знаю просто... Просто... просто говорят, что было семь. На самом деле, у нас по истории, тогда еще в свои времена, в 70-х годах было их три. Это Суоров, это Сталин и, на удивление, это Чан Хайши. А вот теперь вопрос. Почему Чан Кайши был генераличем? Не знаешь, потому что я тоже не знал это. Когда раскопал, я сам удивился. Оказывается, Чан Кайши имел при себе белую армию, которая ретировалась еще тогда во времена 17-х годов. Она ориентировалась, то есть это перешла границу. А, и а, а, такой город, как же, в Китае там. Арбин. Арбин и Чан Кайши их завербовал. И вот этой малой армии а, белых офицеров, которые очень талантливо вели боевые действия, он сдерживал Мао Цзидуна. Советскую армию и даже американцы И признали Что Чангайши Благодаря нашим белым офицерам Стал генерал Вот погуглите, посмотрите Но в нашей этой истории Особо не написано А в китайской это есть Представляешь? Так что наши офицеры по всему миру Не русский. Не имеет значения, какие они будут Ну вот, а, еще насчет армии, на мой взгляд, гораздо умнее сначала поднять экономику, а потом уже начинать заниматься армией. Потому, Потому что надо понимать, что в России экономика тоже учительно хромает. Вот люди говорят в принципе, что у нас все есть и так далее. Но если посмотреть правде в глаза, вот, допустим, берем, а это телефон. Вот, даже на свой посмотрите, он русского производства, я думаю, нет. Да я боюсь, что у нас нет ничего, да. и... Идем, вот люди любят одежду, допустим, в майки, там агидасы и так далее. Это русская одежда. Поскольку меня, я... мне Неизвестно нет. Смотрим, кто едет, ну, какие Другом ездят машины. Это русские машины. Нет. По сути, да даже брать еду, в принципе, ее производить, конечно, же, в России. но это не, вот допустим, Кока-Кола, Спрайт, Марс, это опять вот эти популярные бренды. Это не русские, да, да даже вот закусочные, как Uber King, Киевси, Макдак, потом вот сейчас кофе что-то появилось, это тоже не русские бренды. Поэтому у нас банально даже не то экономики, мы кто то говорим насчет армии. А, гипертрофированная ВПК, на мой взгляд, может замедлить очень сильно росты экономики. А если рост экономики будут замедлен, то, скорее всего, в перспективе нам будет очень тяжело конкурировать с теми странами, у которых очень сильная экономика. Но я надеюсь, что когда все-таки вы придете к власти, молодые ребята, думаю, возьмете самое необходимое и лучшее Это оттуда что вас, и воздвините что-то самое неординарное свое российское. Я почему-то в этом уверен. Ну и прав? В принципе, да. Но вот касательно экономики армии, на мой взгляд, просто нельзя. Смотреть на что-то одно, нужно смотреть на все вместе.